Общем, сейчас пройдемся и все узнаем В общем, девчонки мальчишки, прошел метров, может быть, 100-200 а, Пляжи пустые, ну, то есть пляж это один большой пляж длинный, береговая линия Вода не грязная, вода именно мутная из-за того, что здесь коса а, очень мелкая И сам цвет, цвет песка темный, поэтому кажется, что вода мутная и грязная Туда вот если дальше смотреть на воду То есть там вода не такая мутная Это вот именно песок муть поднимает И кажется, что вода грязная Ну, конечно, некомфортно купаться Вот у нас малек выбросил Почему-то сейчас иду и наблюдаю очень много рыбы Вот именно выброшенной на берег Не знаю, с чем это связано Но сейчас вот достаточно прям наблюдал да, пляжи, конечно, не убранные, никто за ними не следит. Так, когда есть народ, и то не факт, что за ними следят. Здесь у нас какая-то зона. Ну, опять же, рядом стройка идет. Вот они, краны у нас, сваи забивают. Кран работает, в общем. Паттайя строится, строится. Скоро Катают в бетон все, и тогда, наверное, хрен успокоится. Ну ладно, пойдемте дальше. Так, ну что? Как я понимаю, девчонки и мальчишки, здесь у нас сточные воды стекают, то есть, ну не знаю, канализация не канализация, но смотрел сейчас карту, по карте это вот именно какая-то река местная, и сейчас будем ее переходить. Ну, сами понимаете, то что дожди прошли, и все вот именно сверху Сейчас, блядь, не знаю какая глубина здесь, не утонуть бы еще, вот что -то самое страшное Утонуть-то не утонем, камеру главное не испортить а, Течение, в принципе, такое, ну, не скажу, что прям сильное, но Судя вот, как я перехожу Там вот, я сейчас сделал фотографии для Инстаграм а, там вот даже вот какой-то маленький катер стоит, этот обвал у нас произошел, то есть... А, ну, может быть, поэтому здесь и вот именно цвет воды вот такой вот мутный. А то, что вот я раньше снимал, потому что это, это вот как раз вытекает на, ну, там вот, где я снимал именно с тем местом. И, конечно, это все перемешку, перемешивается мусор, сочные воды, а, плюс цвет песка. пытается вот, что-то здесь собирает. Или это тайка прямо вот она сидит в песке ковыряется сейчас посмотрим на ну, каких-то маленьких ракушек или камушки да нет вообще камушки какие-то мелкие может быть для сувенирных изделий ну ладно не будем мешать ей пускай занимается это ее заработок можно так сказать а да, мы с вами идем вдоль береговой линии Ух, Девчонки и мальчишки Вот даже вот кого выкинуло на берег а, Уже, правда, тухать начинает Как она называется, рыба колючая Когда ей возражает опасность, она надувается шар. В общем, вот такая вот территория пляжа которая э, начинается, ну, откуда я вот начал свой путь э, со стороны амбассадора и иду, э, двигаюсь в сторону э, Джампиана. В принципе, говорит, пляжи, ну, то есть территория пляжа вот этого всего протяженности не ухожена, за ней не убирают. А, стоят какие-то кафешки, а, то есть еще, я не знаю, в каких годах их поставили, то есть персоналу похер на все на берегу происходит конечно такое отношение ехать отдыхать вот именно на побережье Таи, потому что я никому рекомендовать не буду но это дело каждого выбор каждого я только высказываю свое мнение лучше вон, поехать на Каланку там и китайцы эти лучше чтобы с китайцами немножко пошуметь чтобы они нас начали бояться потому что они шумат и вчера не понимают в общем, идем пока, идем В сторону дома двигаемся И посмотрим, что у нас будет еще сюда Ну пойдемте Ну что, у нас здесь Рыбаки ловили рыбу, а поймали рака Целый день искали, где у рака с рака Ну что, how much fish? No fish? Лов И тут просто монстры едят В общем Вот такие здесь рыбаки у нас Ловят рыбу Но непонятно не всего. В общем Территория конечно горит Много территорий Где не следят Тайское правительство не дает иностранцам руководит Все боятся, что заберут у них бизнес А тайцы, говорят, по данному ролику, что снял Об аренде Комнат да, в этом отеле, какой там, отельный отель в Стоит хрен знает где а ценник ему, то, да, максимальный 15-25 ну, Маленькая комната 15 тысяч бат Да, конечно, ребят, ребята Хочешь, не хочешь, начнешь реплириться У вас вообще с головы как нормально Такие цены Ладно, вон там стоял на берегу моря То есть на первой береговой линии А это вообще за второй У меня даже Судя по расстоянию, реплика находится ближе Чем вот этот отель ну, не знаю, по крайней мере, у меня хотя бы есть там и 7 и, есть, а, ветеринарная клиника, и есть, до моря дойти и пляж почищить. А этот, конечно, отель находится непонятно где. И здесь у нас китайцев, скорее всего, Потому что... Здесь у нас золотишко намывают, видите? Ну, не знаю, не золотишко, конечно, просто камни какие-то. Скорее всего, камни, ракушки а, используют, наверное, ну, ювелирные изделия. Или что-нибудь. Потому что вот они собирают. То есть тут, -то, скорее всего, будут использовать в, в ювелирных изделиях. Ну, Пойдемте дальше. Ну, могу сказать еще один маленький плюс по поводу вот именно этих пляжей, а, в чем заключается, если вы хотите, чтобы вас никто не беспокоил, не было вот этих шумных китайцев, там, толпы, орующих, а, то да, в этот район ехать прям забурились, а, лежаки включены, скорее всего, в стоимость проживания, а, то есть всякие бары есть, можно так чисто, как тюлень, пропариться вот именно в удлиненной обстановке. Ну я думаю, что люди сюда едут все-таки потусить, повеселиться. И опять же, как добираться? Здесь в любом случае нужен личный транспорт. Здесь общественного транспорта нет. Только есть вот именно после хундиту, который проходит. Поэтому до него нужно еще добраться и потом только поехать в центр. Так что, говорю, решать вам, выбор за вами. Какой отель поселяться, какой пляж выбирать Куда ехать Ну, я могу сказать так, что а, Мне понравился, конечно Ну, не полностью весь пляж Но я хочу обязательно побывать Еще раз а, на Качанге И посетить Кок-пут Обязательно Так что Как появится у меня возможность Я обязательно это сделаю и вы будете сам мной так что, поехали дальше. В общем, девчонки и мальчишки, я пришел в тупик. А вот здесь вот у нас уже все, такая набережная. Не знаю, видно вам, не видно. А. Там у нас вообще проход закрыт. Ну, там вот люди тоже как-то пробираются. То есть, я хотел выйти. Там у нас, вот в принципе, уже видно. Начало Джамтьена. То есть, ресторан но no, no, no. Здесь канал, поэтому каналу выходят вот эти рыбацкие лодки. То есть и спуститься ну, невозможно. Сейчас мне придется да, возвращаться для поворота налево. И обходить вот это именно вот то есть водоем. И потом обратно возвращаться к этому месту. Только уже на той стороне. Ну что, пойдемте? А вот они, девчонки и мальчишки, минусы тайской жизни. Огонь, конечно, камера не передаст. Запах вот этой вот рыбы, тухлые уже, сети протухшие. То есть все вот здесь вот. И вот здесь вот местных жителей просто выселили, застраивают вот такими вот застройками. Местные жители, конечно, которые вот именно вот в таких вот условиях. То есть это вот Таиланд который живет практически на воде Их способ заработка Это именно Добыча морепродуктов То есть вот так вот тайцы живут Ну, как видите вы Может быть часть это Прибоем прибило Может быть часть они сами Это все выкидали. То есть именно Свинарник другими словами называть нельзя Это Таиланд, ребят и кто здесь серит, конечно, тоже непонятно. Местные жители, может быть, и правильно сделали, что если местные жители не хотят следить. Но ну, я не знаю, кто будет заселяться в таком месте, как они будут здесь проживать. Или здесь квартиры будут продавать. Потому что я слышал, что а, здесь квартиры тоже, какие-то типа, строили кондоминиумы. Ох ты, нихуя себе, ты елду, вытащил. дружок. Ты чё? Ты кабель, блядь, вытащил В общем, вот так вот рекламируют, как это будет Но, как говорится, картинка, была гладко на бумаге Да помешали нам овраги Поэтому неизвестно, что здесь будет а в дальнейшем, и так где-то будут здесь выживаться местные жители И именно люди, которые купят квартиры ну что, мы с вами идем дальше Идем пешком прогуливаемся именно по территории, где живут тайцы То есть мы с береговой линии сейчас отошли Потому что не смогли там пройти Там перекрыто у нас а водоем нам не дает пересечь Мы сейчас его будем обходить. Погода, как видите, вы, уже распогодилась На улице стало уже прям жарковато и сильно, прям сильно жарковато. Вот кто-то, видите, не захотел съезжать а Продавать свое жилище Остался жить рядом со стройкой А может быть и офис какой-то Но ну, похоже, что живут там А мы, пойдемте Вот, девчонки, мальчишки, вам тоже а, Таиланд Это То есть, дорога, ведущая к морю От Сахумвита это, в принципе, Везде, где... меньше цивилизации, как бы, ну, меньше туристов. И вот такой вот можно наблюдать в Таиланде. То есть а, в основном это, конечно, тайцы выкидывают мусор из ближ... ближайших домов, где вот они проживают. Поэтому это вот что есть, то есть. Мы... С этим я не знаю, конечно, они пытаются бороться, ставят а, там вот, транспаранты, что штраф. А если вас поймают, поэтому европейцы, вам это вообще очень, ну, ну европейцами виду, Украина, Белоруссия, Казахстан, то есть, ну вот именно мы русскоговорящие там, да, потому что если нас поймают, поверьте, с нас не слезут, пока семь шкур не снимут, вытянут все до последней копеечки. Так что будьте аккуратны, если вы решили выкинуть мусор в неположенном месте. Вот она, пожалуйста. А, жилой дом. Здесь непонятно что. А, строение какое-то. То есть ну, заброшенный участок. То есть никто его не хочет выкупать. И здесь устроили такую свалку импровизированную. Поэтому молите аккуратно. С левой стороны, в принципе, то же самое у нас. Вот непонятно, там уже и пакеты. В общем, тайцы на самом деле их природа наградила таким вот такой красотой. Они почему-то не ценят какое-то отношение у них к природе, вот именно, где они проживают, непонятное. Ну ладно, это их земля. Нравится им так жить, значит, пускай живут. А мы идем с вами дальше.